в мини-путешествие Привет, друзья! Это Рахманин Доехали мы до Молодецкого Кургана Отмотали 100 километров от Самары Сейчас пойдем на гору, покажу, расскажу. Смотрите видео до конца, будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Пошли. За вход отдали 200 рублей, 50 рублей парковка машины и по 50 рублей вход на каждого человека. Туристы здесь, как и летом. Летом мы сюда приезжали на Девю гору. На Молодецкий курган мы не пошли. Потому что была изнуряющая жара. Вот съем маршрутов. А наши туристы. Забрались на самую вершину. Сейчас пойдем вон туда, где Стелла. Вон там Деви гора, на котором мы были летом. 242 метра над уровнем моря здесь. мы на молодецком куркане а, продажи, наверное, поднялись просто... Сколько здесь теперь спуск на 9 гору. зайдем пойдем к машине до горы ровно два километра пешком Да, вон да. молодец китай, да? остался позади. это как тоже... это деви. Двигаемся к машине. У нас будет опасный спуск. Вон там деревян. Спуск. Преодолели. Октябрьские яхты на Кубедей Мы идем воде На черные камни, да? Как из фильма. Все, дальше хода нет. Наше путешествие подошло к концу. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!